здравствуйте друзья сейчас у нас начало апреля весна и самое время размножать наши орхидеи вот у меня такая огромнейшая орхидея была я ее видите она нарастила хорошенько корневую систему воздушных корней как много вот я ее эту орхидею разрезала на две части оставив на пенечке два листика вот и вот верхняя часть. Видите, сколько много воздушных корней. Убрала все цветоносы старые. Остался один, ну и тот в процессе деления орхидеи обломился. Вот сегодня я буду размножать, отсаживать эту верхнюю часть для размножения орхидеи способом омоложения. Сейчас наша деленка орхидеи подсушивается мы обратим внимание на нижнюю часть что же с ней делать нижняя часть орхидеи этот пенечек проверяем смотрим мы на корневую систему по горшку проверяем много ли там отмерзших корней если видно Но нежелательно вытягивать всю корневую пересаживать орхидеи вернее этот пенечек потому что это все-таки стресс вот, ну, довольно-таки много у меня здесь живых корешков. Туда-сюда смотрят они, ну, посвещаются. Я думаю, что корневая система потянет эту верхушку и нарастит, даст возможность нарастить этому пеньку хотя бы одну-две детки. Вот, мы отставляем, поливаем, ставим на светлое местечко, желательно на непрямые солнечные лучи, и поливаем как обычную орхидею по мере высыхания грунта вот. что же мы делаем с верхней части даем хорошо подсохнуть орхидеи можно и до завтра ну а можно сегодня посадить в слегка влажные, влажную кору и не поливая оставить на 3-4 дня через 3-4 дня ставим также на рассеянный свет вот, поливаем по мере высыхания наших корней. Как вы знаете, когда корни приобретают вот такой серебристый цвет, то орхидею нужно поливать. И еще, пожалуйста, делите орхидею тогда, когда у вас уже подсохли корни, вот эти корешки. Потому что когда корни, напитанные влагой, они очень хрупкие и не дают возможности вам посадить корневую корневой систему ту форму горшка которая у вас есть вот в таком состоянии видите они более податливые не так обламываются и мы можем посадить и вырастить все-таки растения вот будем наблюдать что у нас получится да еще лучше снять пару листьев мы немножко уменьшим отдачу влаги листвой и это будет способствовать тому, что наша верхняя часть орхидеи легче перенесет вот такой способ пересадки. Корневая, хоть здесь и кажется много корешков, но все-таки слабая. Эти корни в основном были воздушными, видите, все они краешки закуклившиеся. Пока будет огромный стресс для всего растения и вы увидите по верхней части ну, недостаток питания. Можно также после посадки орхидею прикрыть целлофановым пакетом. Ну, не надо его плотно завязывать, а просто одеть сверху на всю крону целлофановый пакет. Где-то недельки на 3-4, когда вы через горшок увидите, что здесь перестали быть закуклившиеся корешки, значит орхидея пошла. В рост, вернее, корневая пошла в рост, орхидея начала получать питание, и уже потихоньку можно ее приучать к нормальным условиям вашей квартиры. Вот я сняла пару листиков. Видите, здесь свободнее стало корням. На орхидеи не стоит увлекаться съемом листиков. На вашей верхней части орхидеи должно остаться. Как минимум 4 листика, чтобы все-таки было чему расти за счет чего питаться в первое время корням, которые э, ну, еще закуклившиеся, Вот. И э, я думаю, что моей орхидеи все-таки немножко легче будет э, этой слабой корневой пропитать. Сейчас я высаживаю в отдельный горшок, который э, соответствует листовой и корневой системной орхидеи. Все, я посадила верхнюю часть растения. Вот один корешок здесь э, торчит его можно вот так немножко придавить плоским камушком. Когда у вас будет постоянно влажный грунт, этот корешок может расти, начать расти именно в грунт. Вот и все. Поливайте, как обычное растение. Сюда можно, я говорила, одеть пакет сверху просто для того, чтобы немножко увеличить влажность вокруг растения. И я надеюсь, все будет хорошо.